Ну а мы начинаем. Народ, всем привет. Так, в предыдущей серии мы собирались сесть на этот чудненький паровозик и уехать в лабораторию. А, вот, но ну, я решил, короче, сбегать обратно в полицейский участок и проявить пленку, которую мы нашли, и узнать, от чего этот ключ от канализации, вот. Чтобы вас не мучить и продолжать движение сценария, я сделал это за кадром. Что за пидор? Так вот, сначала я пробрался через какашечный тоннель. Поднялся на лифте. Ключом от канализации открыл дверь. Нашел бумажку с кодом от сейфа. Леончик пукнул, но смог отодвинуть шкафчик. Поехал на лифте еще выше. Потом надорвал леоновские булки по лестнице. Снова в лифт и снова наверх. В кабинете наверху вентилем открыл дверь. Она вывела прямо в холл полицейского участка. Бубновым ключом открыл дверь на втором этаже от прачечной. Внутри был маленький сейф, который я без проблем открываю. Да, блядь, открывайся, ты заебал. Там мы нашли заветную кнопочку. Ч-то ебал я идти туда, ну его нахуй. Последняя кнопка я открыл два шкафчика и забрал сумочку. Поехал обратно к поезду. Забыл, что не проявил пленку. Поехал опять в полицейский участок. Проявил пленку. Там ничего интересного толком-то и не было Ну вот и все Продвигаемся дальше Возможно обратно мы уже не вернемся Будь готов, Леон Да нажимай ты уже, давай Все, поперли Уникулер направляется в улей. Не покидайте вагон, пока не прибудете в пункт назначения. Не покидайте, говорит, вагон. И как я прям на ходу выпрыгнуть должен? Мне тут в голову пришло. Жду не дождусь, когда ФБР заставит Амбреллу за все заплатить. Я тоже, но давай по-честному. У тебя нет официальных полномочий. Это расследование ведет ФБР. Когда добудем вирус, каждый пойдет своей дорогой. Эй, Леон. ты веришь мне, нет? Верю ли я тебе? Если бы я не доверяла тебе, ты был бы уже мертв. Правильно. Слушай, я думала, мне понадобится твоя помощь. И я была права. Если добудешь вирус, я сделаю так, чтобы ракун сити никогда не повторилась. Слушай, ты сама сказала, что это федеральное расследование. Да посмотри ты на меня. Сейчас я просто обуза. Если я хочу раскрыть это дело, ты моя последняя надежда. Не могу же я просто оставить тебя здесь. Не переживай за меня. Все будет нормально. Я не сдамся на полпути. И тебя так просто не оставлю. Поверь, мне есть ради чего жить Вы приближаетесь к станции Нест Всем пассажирам закончить по трампушке. Иди Пожалуйста, у нас мало времени Это тебе пригодится Окей Леон Я в тебя верю Я знаю Диалоги в игре, конечно, бомба. кто их придумывал? Немножко текст по дебильному написан. Отличненько. id браслетик. Я то он ни к чему. Вот она нам пригодится. Будем дверцы открывать всякие. Так. Че? Че мы имеем тут у нас? Всякая хренота у нас. В принципе, много места и... Ящик нам не нужен, в принципе. Пойдем, давай, давай, топай, топай. Так, что тут у нас все синенькое? Тут брать нечего. Брать нечего, пойдем туда. Пойдем туда, пойдем туда. Во! Нифига себе! Дум! В целях безопасности не подходите к дверям слишком близко, пока они полностью не откроются. Прям как в думе двери, пта. Нормально. -о, о Три! Фига там, в три слоя. В натуре три. Раз, два, три. Басные, блин! А, дверей много, один хуй что нибудь да искрит. А вот это коридоры уже Dead Space a. Второго, кстати. Ага. Dead Space 2. Журнал комнаты отдыха. Тони Джексон. Майкл Джексон. Ага. Пейдж, Уайт, Артур, Лок, Дезмонд. О, блин. Кто-то не вышел. Нифига сколько знаменитостей там работает. Так. Это нам не надо. Тут чё? Открыто. Тут кто-то прям конкретно собирался. О, Отличненько. Шик -шик. Так, что тут у нас? Компуктер. Понятно все. С компуктером мы не поиграем. Карта лаборатории. Отличненько. Север. Север-юг. Север-юг. Так, что, ничего, никакой ящик не открыть, ничего не сделать здесь. Ничего не сделать, потопали дальше. отказано а как же наш браслетик Что, не помогает он сейчас так это пока один проход да здесь столовая кухня спальня так главное не настрать никуда не надрестать ни на кого так, а вон уже, я вижу, э, там товарищи ходят. Ч, как сам мужик? Пошел нахуй, козёл. Хуел что ли? Слышь, сюда иди. Козёл, ёбаный. Падай, ёбан. <с yanlış с Pepsi> ни хуя тут. Скользи же, блядь. Кто тут чавкает? Твою мать, иди нахуй. Приятного, мэм. Приятного аппетита. Так, я здесь что-то проебал, что-то проебал. Давай, хватай, хватай, быстрей. Топливо. А, это для огнемета. Все, с яблоем. О! Пидорас! Бля, да как ты там прошел? Нахуй иди! баный в рот, да вы гоните. Нихуя себе. Минус нахуй. Ах вы петухи, ну вы напросились, блядь. Шпок. Ой, блядь, да ты чё гонишь? А -а -а -а -а -а! Пиздец, меня съели, нахуй. Блядь, так тупо съели. Так, так, так, так, так. За мной не ходить. Ты тоже не ходи за мной. Залазь, залазь. ха, -ха Свалил. Так, тут что-то перемешка уже. Тут уже и чужой пошел. По канализациям, по каким-то вентиляциям халф ходим. О, так, я понял. Назад не вернемся, да? Окей? Прыгай. А, мы на кухне. Вот еще банка. Так, а что я там нашел? Пулемет на. А, это для. Понял. Заряжаем. Эй, -э, не заходи сюда, чувак. Так, так, что тут нечего взять? Ну, по любому быть бутер какой-нибудь захватить с собой ножик. Ножик, ништяк, ножик, ножик. Ни рожа, ни ножик. У нас есть ножик уже один. Ой. Ох ты, петух! Нихуя ты выскочил! Тут никого нету? Тут никого. А этот бронежилетный! Бронежилетный бронежилетовец. <связать> что, у тебя нечего взять? О, что-то есть. Ножик, ножик. Отдай нам нож. Пошли отсюда. Ё-моё, обосратушки. О, нифига. <свист> прищемило. Так, идем дальше. Что тут у нас? Дробовиковские патроны. Дробовиковые. Чё, А, вот все. Заряди восьмой. Тут что у нас? Муф. Написано муф. Что-то не хватает. Тут одной буквы, да, не хватает. Ладно. Здесь что? Открывай. Вот постоянно, где два ящика встречается, постоянно один пустой. Регулятор огнемета. М -м, не понимаю, зачем эта хрень. Деталь огнемета позволяет дольше поддерживать поток за счет ограничения подачи. А, -а все понял. Меньше заканчивается, да? Папа! О, химический огнемет улучшенный теперь у нас. Ё-моё, ё-моё, как же страшно, а! О! Ха, ха Братан, у тебя все получается. Давай, давай. ч то неохота идти туда теперь. а, -а, -а! Ты что встал? Ты же сидел там, лежал. О, тут что-то в руке. Электронный чип. Синенький. Так. Все, я понял. Его надо с часами. Опа. Ага, иди. Теперь сотрудник. Я сотрудник, ёпта. Ты долбоёб. Сотрудник Долбайок. Да хватит уже Сюда, так тут бы не открылось бы. А то там эти Мозгососы Так и у нас теперь есть место куда пройти Там вот одна дверь закрыта была Сейчас мы туда сгоняем Тут никто не появился Никто Доктор Ли, Доктор Ли вас срочно вызывает Шеф явиться восточное крыло Сейчас приду Сейчас приду Ух ты, блядь. 21 векушка. Так, тут что у нас? За, запись спецназа. Ага, доктор Биркин, вы пойдете с нами без лишнего сумма, э, шума. Типа хотели его поймать, а он им там глазами заморгал их там. Так, тут закрыто еще фиолетовый какой-то, блядь. Фиолетовый, сиреневый, блядь. Лиловый, зеленый. Тут. Нифига, тут у них все как. Серьезно. Допуски. До Ух ты как. Ух ты как. Пойдем туда. Сюда простые сотрудники, да, ходят? Простые, простецкие сотрудники. Ну или он же тоже сотрудник. Ты что, гонишь, что ли? Какой ты сотрудник, истат... и... это... блядь? Че тут у нас кого? О, кактус. Кактус жизни. Будем жить и не тужить. Так, тут что машинка? Mm, что-то тут ничего нету. Так, вот еще что-то есть. -э, еще порох, да. А мы его сейчас с пистолетом Где-то соединим. Так, объединим. Подприединим. Соберем. Оба-на! И все, да, мы упакованы. Так. так -э, тут что? Патроны вот эти. Да, выложи их. Как бы можно выложить. Так, дробаш верните на место. Один ножик выложим. Патроны на дробаш э, Кактус жизни тоже В принципе, все, пойдем Пойдем Не будем мы сохраняться, мы что, лохи какие-то Идем Так, так, так, так э, Направо, там, так, туда дверь И сюда дверь, да? Ну пошли, ладно, раз уж тут Открылась О, трибуна с компуктором. Вау, что там есть? Блять, беги нахуй. Я ебал, я к этому не готов был. Я думал, сейчас походим, зомби помочь. Какого хуя ты кто? самый нахуй! Самый дидолбоёб. Очередной ютуберский летсплейщик. Ничего интересного. Отписка, дизлайк. Так, так, так, так, так. Здесь все закрыто, заперто. Так, а это что такое? Тебя чё, чувак, припечатали? А вот у него фиолетовый этот браслетик есть. Ну, тут такое ощущение, как будто деревья на людей напали. О! Мужик, я тебя спасу, ты не ссы. Я скоро вернусь. Аил Тупак. Но это не точно. Я могу не вернуться. Так, блядь, тут закрыто. Так, а, да, да, да, да. Ага, одну дверь, одну дверь мы подпросрали. Подпросрали дверь. Ага, она тут. Так. Что-то я запутался нафиг. Или что? Я гоню? Да, да, да, я гоню, Все правильно, все правильно. Так, так, Прямо? а там еще была дверь я ее не увидел Хэ. просто не увидел дверь о! о дверь слиплась фига тут джунгли ⁇ пта край здесь два пошел нормально фигаси так вот ты не падай только я тебя умоляю нафиг надо О-о-о-о! О, человек дерева! Эдвард! Твоя очередь, твой выход! Нихера с тебя толку! Ну тебя нафиг, я лучше сам. Так, что-то мне кажется, он притворяется. А, я же говорил! Я говорил! Он пиздит! Блять, хоть и кактус, но пиздит, все равно! Ха-ха-ха! Слышь! Умирай, блядь, уже! Ладно, валим отсюда! Такой! Так, понял! Понял. Так, сюда. Какие-то новые чудики пошли. Ну хоть глазастиков нет, эти уже надоели, глазастики. Так, флешечка. Флешечка хуешечка. Флешечка хуешечка. Так, здесь что у нас? <плёк> это что? Че это, блядь? Че я тут вам навожу, блядь? Не, лучше ничего не трогать mm -hmm. херасия блять коды у вас я ебанусь так так это чо <музыка> <музыка> Фига блять картридж распылителя Что тут за картридж? Пустой. Раз... А, для различных растворов. Я понял, мы сейчас там туда заебем и все, э, все эти кактусы вымрут. Так, ладно. Так, это одна дверь, да? Там какой-то код ввести надо космический. Мы пойдем вот сюда. Что тут у нас есть? А, вон, вон туда, вот туда. О, нифига тебя припечатали кактусом. Вот надо туда мне браслет забрать, вот этот. А чё, огнемётом бы поджёг бы, да и все дела. О! О! Я понял! В смысле, блядь? Ебать тебя, в ухо! Отрезай ему нахуй лепестки! Да не так! Жариво, его, блядь! Нифига! Дерево ебучее! Вот синяя травушка. Схватил меня, видали? Хотел меня откусить. Хотел меня иголкой уколоть. Ага! Угу, угу. Так, эту хрень надо как-то запомнить, да? Эх, примерно запомнил. О! Что, что, еще один упал, еще один. Кактус, кактус, бери кактус. Давай, давай, траву красную. Ха-ха! -а -а. а -а -а. О, нифига там полыхает. А, он тот полностью сгорел, а этот ни хрена. Этот живучий. Значит, еще живой. Ну, ладно, пока не мешает, трогать не буду его. Как там была буква? Вот так, ну, такая, потом две полоски были. Потом две закорючки какие-то были. Вот такие. И еще такие. Ха! Ну так, а вы хули думали? Вы думали ни хера, да? Я не могу. А я нахуй могу. Так. И, так, значит, там открылась, да, эта дверца? Или там что-то типа сейфа? Так, вот еще проход какой-то есть. Проход, проход. Так. О, вижу что-то. Что-то вижу. Э, гербициды. Синтез гербицида. Поместить пустой картридж в распылитель раствора. Добавить необходимое количество... Угу. Охладить немедленно Растет с невероятной скоростью В случае непредвиденных обстоятельств Создайте гербицид с помощью инструкции Так, надо инструкцию А, вот вот сюда надо колбочку воткнуть Но тут закрыто А, и код, видно код только не до конца, да? За колючки потом какая-то полосочка Или две Ладно, так Понял это тяжело. На компуктере ничего не сделаем. Тут что у нас? Граната. Граната, чувак. А как ты умер-то с гранатой, я не знаю. Была бы у меня граната, я бы не умер. Так, пора у нас что-то там соединить у нас, да? Объединить. Соединить. Ё-моё, по 6 сраных патронов, по 7. Ничего это такое. Да ну, ну что это, блядь? Это ж не серьезно все. Ладно, так, так, идем мочить кактусов. Так, здесь открылось, да? Открылось, блядь! Алион, смотри, жоп за жопу не поймали. Ох, нифига, аж фризануло. Так, что тут у нас? Туда, сюда, туда, сюда. Так, тут пулемет есть в конце комнаты? Нету. О, еще один ящик, блин. Э -э. Карта лаборатории Восток. Отлично, вот. Еще один, блин, нашел бутылек с порохом. Знал бы я, лучше на пистолет сделал. Хотя на пистолет у нас нормально, да? Нормально. <ролосили> Замолчи, нахуй. Так, сюда. Тихо кого тут. Так, что у нас тут? Поломойка оставила. Ага, нет электричества. Тени такие прикольные. Нет электричества, да? О, патроны на дробаш. Спасибки. Так, тут трупаков что-то тьма. Трофей. Трофей, малофей. Так, что тут у нас есть за трофей? Тихо. Ну, ё-моё. Две закорючки, полосочка, два кубика, полосочка. Адам, с фото, чтоб не забыть. Так, не поднимайтесь, друзья мои. Мурф. Смурф. Больше ничего не взять тут, да? Вот эти бы не поднялись бы, уебаны. Ой, уже очко. очкова. Ч, некуда запихнуть? В очко я его. Пошли дальше. Так, кто-то тут рыгает. <свы> Блять, поднялись. Ох ты, ёб твою мать! Нихуя себе! Блядь, тут закрыто, хуя! Башки, Еще что ли? Вы хуели? Заряжай нахуй! б твою мать! На тебе въебало, сука! Нихуя, блядь, вы гоните! Трава? Пидорас! блять, кучерявый уебок, уебанная тварь, иди нахуй! Ты мне при жизни не нравилась. Ох ты, пету, заряжай, блять! Блять, кос, косит нахуй. Да отъебитесь, пидорасы, от меня! Вы охуели, что ли? О, нихуя себе! Так, а аптеки нету, да? Отлично. Нифига тут повылазило, блядь! В натуре жесть трава трава трава соединяем ее да нахуй ты ее изучаешь соединяй ее с красной и, и бабам и все и похорошело патроны кончились так пистолет пистолет неэффективен но вот против вот этих жаб вообще прям не помогает вот этот прям завернулся нормально так, здесь закрыто. Так, это одна дверь, да, открытая, которая есть? Только одна дверь. Ой, -ой, ой вот это да. Чего? Кто? Кого? Сейчас я стены покрашу тобой. Блядь, да ты что гонишь, издеваешься, что ли? Всё. Так... Дайте пулемет. А, Огнемет дали пулемет дайте теперь. Или базуку что-нибудь такое побольше. Ну это реально, блядь, нереально. Реально, нереально, блядь. Ох ты, блядь, ебаная мразь! Ну-ка, где мой супер пистолет? Нет, вот этот. Все. Пистолет под названием Выключатель. Пизданул и все и отключил. Так, тут то-то-то тоже -то -то есть. Ой, нифига ты, блять, орёшь. Сейчас тебя тоже выключу. Нифига себе. Fucking hell, он сказал тебе. Сарабапиточ, нахуй. Нихуя ты меня напугать хотела. Падай с лестницы, шлюха. Да вы гоните, блядь. Ты ч ⁇ такая, сука, неумирающая? ⁇ Ёбаный шашлык. Так, тут ч ⁇ Баночка? Я думал порох. А я думал сова. Так, тут тоже. Так, и тоже на дробовик, да? Давай, давай, давай, на дробовик надо теперь. Зарядя, заре, заряжай ее. Эту пуколку. Тут чё? Так, а тут вообще ни одной буквы. Модуль сигнала. Охуительно. О, вот они все написаны. Вот они. Смурфы, мурфы, хуюрфы. Все указано. Тут что? Чья-то записка. Все обратились, стали овощами, сжечь их всех. Пусть их тела обратятся в пепел. Блять, какая... Чисто э, записка сатаниста, в курсе. ⁇ Ёб твою мать! Блять, уебать ее уже нормально с дробовика. Милая, это ты? А, это пьяный брат. Пьяный брат поздно пришел со школы. Так. Пиздуем. Так, и где мы выходим? А где мы выходим нахуй? Никто нам не скажет. А, все, я понял. Вот, вот мы и вышли. Вот мы и вышли. Народ, мы будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Всем приятных выходных. Смотрите стримчики на канале, что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте, подписывайтесь, что-нибудь, блять, можете в личку писать, комментируйте. А, как мне приятно, когда вы что-нибудь пишете. Всем спасибо, всем пока!